Всем привет! В сегодняшнем видео расскажу вам, как производить запись исключительно на квадрокоптер, ну, видео и фото, при этом, чтобы на сам телефон эти же записи не сохранялись. Все достаточно просто. Для, для этого вы запускаете приложение стандартно, после чего, ну, естественно, если у вас Android, заходите в настройки своего телефона, допустим, в настройки приложения, Отыскиваете, входите в разрешение приложения. Нам требуется память. Ну, соответственно, куда все сохраняется. Любые данные. И отыскиваем наше приложение. Так, так, так, где оно? Вот оно. И отключаем опцию, чтобы сохранять какие-либо данные через приложение. Так, назад. Как видите, без данного разрешения невозможно получить картинку в приложении да? FPV. Соответственно, невозможно будет отключить запись видео и фото. Казалось бы, на этом месте. Но, к сожалению, к счастью, если мы еще раз зайдем в те же самые настройки, именно из меню уже FPV, также заходим к приложению уведомления, права в память еще раз отыскиваем наше приложение опять отключаем разрешение так, назад, назад опять заходим в наше приложение казалось ничего не работает ждем ждем ждем ждем ждем оп и появляется картинка в принципе мы все сделали. Теперь, если вы хотите снять видео, то оно вам не дает это сделать. Это если вы нажимаете из из приложения. Также если нажимаете фото, она показывает вроде фото делает, но на самом деле. У нас Ваш телефон сейчас не идет запись, ни видео, ни фото, но на вашу карту памяти, вставленную в квадрокоптер, фото и видео производится. То есть вы можете использовать данную опцию как с пульта нажимать кнопки, либо нажимая на кнопки а, непосредственно на самом вашем телефоне из приложения. Но, к сожалению, есть один нюанс. Например, видео... Не видно, идет запись, либо не идет запись. То есть нет таймера времени. Это большой минус, то есть неудобство. Но можно отслеживать, отслеживать по пульту. То есть там будет надпись REC. Ну, то есть в данный момент производится запись. Вот и все, такой мини лайфхак. Всем спасибо, всем до свидания.